Добрый день всем зрителям канала компании Радиосила. Это видео посвящено автомобильной радиостанции Мегаджет MJ450. Данная модель производится с 2013 года и является промежуточным вариантом между 350 и 650 моделью. Поставляется в коробке серого цвета, как мы видим. Комплектация стандартная, как и у всех Мегаджетов, поэтому заострять внимание на ней не будем и перейдем непосредственно к рации. У радиостанции, как мы видим, три регулятора, один из них сдвоенный, шесть кнопок управления, дисплей и разъем под тангенту, шестиштриковый. Это лицевая панель, сзади у нас находится гнездо под антенну, гнездо под внешний громкоговоритель и кабель питания с предохранителем и фишкой для быстрого отсоединения. Динамику радиостанции находится с нижней стороны. Тангента от радиостанции имеют кнопку передач, две кнопки переключения каналов и кнопку автоматического шумоподавления. На радиостанции этой кнопки нету. Данная тангента совместима также с моделью MegaJet 650 и MegaJet MJ850. Так мы подключили радиостанцию к питанию, включается она левым регулятором, он же отвечает и за громкость радиостанции. Нижний правый регулятор отвечает за переключение каналов. Вперед и назад. Верхний правый регулятор у нас сдвоенный. Ближний к нам это регулировка ручного шумоподавления. Ближний к радиостанции это аттенюатор или ослабление приемника. Так как у этой модели, в отличие от 350-й, на дисплее появился S-метр, то этой функцией можно пользоваться в полной мере. Далее давайте кратко пробежимся по кнопкам. Первое левое это у нас переключение с AM на FM. Грубо говоря, это город и трасса. Также при удержании у нас открывается режим HD. То есть открываются дырки непосредственно в сетках. То есть теперь у нас не 40 каналов, а 45. 41, вот 45. И также эта кнопка отвечает за переход в расширенный режим. То есть многосеточный. Для этого нам необходимо выключить радиостанцию. Зажать эту клавишу. И включить радиостанцию. Отпускаем. И у нас на дисплее вместо надписи CH... Появилась сетка D. В принципе, у данной модели 6 сеток по 40 каналов или по 45. Смотря в каком режиме вы находитесь. И следующая кнопка у нас выключает звук нажатия клавиш. То есть сейчас у нас звук есть. Если мы будем удерживать, надпись BR исчезла. И звука нажатия у нас теперь нету. Также эта клавиша позволяет работать... С каналами памяти. Здесь три канала памяти. Для того, чтобы занести в память. Вот давайте занесем 21. Мы кратковременно нажимаем на клавишу. У нас появляется надпись. И удерживаем ячейку памяти. Вот 21 у нас записался в ячейку М2. И так далее у нас идет клавиша ДВ. Она позволяет одновременно прослушивать два канала. Ну, допустим, мы хотим прослушивать 21 и 25. На 21 мы нажимаем ДВ и выбираем 25. Все, радиостанция попеременно прослушивает два канала у нас. Следующая клавиша это сканирование. Радиостанция сканирует по всем сеткам и строго вверх при смене направления сканирование у нас сканирование приостанавливает и далее клавиша CH9 она отвечает за переключение сеток здесь как я уже говорил 6 сеток центральная сетка D в односеточном режиме CH9 включает 9 канал CH9 также используется для сброса процессора. То есть мы выключаем радиостанцию, зажимаем CH9 и включаем радиостанцию. У нас появляется надпись RESET. И радиостанция, во-первых, переключилась в односеточный режим. Все настройки сброшены. Ну и, собственно, последняя клавиша у нас это RU. Переключение налей и пятерок. То есть вот здесь у нас появляется индикация. Это смещение на 5 кГц. Без индикации эта частота оканчивается на пятерку. Чтобы работать на канале дальнобойщиков, нам необходимо выставить 15 канал и амплитудную модуляцию. Для работы в России пятерки у нас быть не должно. Но шумодавы по желанию можно автоматически Включена индикация есть, выключена индикация нет. Либо ручной. Также у этой радиостанции есть и турбовая версия. Megadjet MJ450 Turbo. В ней, как и положено, увеличенная мощность. То есть в данном случае порядка 18 Вт. Для охлаждения выходных транзисторов этой радиостанции... Сзади у нас находится массивный алюминиевый радиатор. Ну и также у данной модели добавилась возможность менять подсветку дисплея радиостанции. Здесь у нас 7 цветов. Меняется удержанием клавиши ДВ. В итоге, как я уже и говорил, эта радиостанция является промежуточным вариантом между 350 и 650 моделью. И так как 650 довольно долго уже нет в продаже, советую обратить внимание на 450 модель.